ИГИЛ расшифровывается, как «Исламское государство Ирака и Ливанта. ИГИЛ начали организовывать США с 2003 года после вторжения в Ирак. США в 2001 году сами себе взорвали три небоскреба и стену Пентагона и обвинили в этом террористов в Ираке, чем создали себе повод в него вторгнуться. После вторжения в Ирак США переделали войска Ирака в террористические организации и с помощью этих войск стали терроризировать весь Ближний Восток. В 2006 году все террористические организации, созданные США на Ближнем Востоке, были объединены в одно государство, которое теперь и называется ИГИЛ. Государство ИГИЛ по-прежнему контролируется США. США их финансирует, снабжает оружием, прикрывает их своей армией и политическим влиянием, и изливает ложь в СМИ про умеренную оппозицию, которая и есть боевики ИГИЛ. Через ИГИЛ США контролирует весь Ближний Восток, северную часть Африки, западную часть Азии, а через потоки мигрантов США подавляет Евросоюз. А теперь посмотрим на связь ИГИЛ с США и древние египетские мифы про богов. ИГИЛ пишется на английском языке как «изис». Точно так же пишется и имя египетской богини Исида. Исида – одна из величайших богин древности, символ женственности и материнства. Она была сестрой, а затем и женой Ассириса и матерью Гора. Имя Исида означает «трон», который является ее головным убором. В аббревиатуре ИГИЛ слово «Левант» – это территория Ассирии, Палестины и Ливана, переводится на русский как «возрождение». А Осирис это как раз бог Возрождения. Разберем миф об Исиде. Ассириса убил и разрубил на части его родной брат бог Сет. Это так же, как СССР заблокировал для США множество попыток влезть на Ближний Восток. Исида собрала части Ассириса, так же, как США собрала ИГИЛ из отдельных террористических организаций. Исида не смогла найти только Фалас Асириса поэтому она слепила его из глины и приделала к его трупу. ИГИЛ сама по себе бесплодная организация и требует во всем поддержки США. Превратившись в самку коршуна, Исида распластала крылья над трупом Ассириса, произнесла волшебные слова и забеременела от глиняного члена трупа Ассириса, и у нее родился сын, бог Гор. США через ИГИЛ и беженцев Евросоюз хочет возродить на Ближнем Востоке и в Европе Былое величие исламского халифата. Бог Гор, сын Исиды, побеждает бога Сета, убившего его отца Ассириса, кастрирует его и прогоняет на периферию Египта. Гор побеждает Сета и кастрирует его, значит США через исламский халифат изолирует современную Россию, преемницу СССР, и устраняет влияние России на Ближнем Востоке и в Европе. Здесь символично еще и то, что Исида, чтобы защитить останки Асириса, превратилась в коршуницу или соколицу. А ее сын, бог Гор, был сокологоловым. В США всех политиков, которые поддерживают и управляют ее военной доктриной, называют ястребами, а политиков мягких действий называют голубями. Птицы, коршун и ястреб относятся к одному подсемейству соколинных. 24 февраля 2016 года вышел фильм «Боги Египта», в котором та же описанная матрица накачивается в пользу ИГИЛ и с уничтожением бога Сета.